Добрый день, уважаемые друзья. Друзья, я всегда удовольствием встречаюсь со спортсменами, но теми людьми, которым, наверное, защищать члены страны, отстаивать цвета э... российского флага на самых представительных соревнованиях фермерского э... э...�� континента, на фермерских Европы, мира, Олимпийских играх. Э... Такими людьми. Считаю, что это тоже честь и особое удовольствие. Здесь у нас сегодня две команды и сборная Роккеи по футболу, и сборная по хоккею. Одну из них, хоккеистов, поздравляли, когда мы имеем в виду всех болельщиков хоккея. И я от их имени вас поздравляю, хочу вас поздравить еще раз. Хочу вас поздравить от всего сердца, от души, потому что второе место на первенстве мира – это очень хороший результат. Вообще в этом году фокеи нас по-настоящему порадовали и на олимпийских играх, и, на, и на, на первенстве мира. И, и то, и другое – это утверждение самого высокого класса российского макеи. За последние годы у нас было много талантливых, я бы сказал, выдающихся спортсменов. Но, того, чего мы давно ждали, командной игры не получалось. Поэтому я, наверное, и не сделала президента. За этот раз, повторяю, и на Олимпийских играх, на, игр, на периместенирах, было то, чего вас нетерпеливые болельщики давно ждали. Вы показали настоящий и квасной, настоящий и патриотизм мужества и воли. И передались, еще раз это хочу подчеркнуть, очень хорошего результат, использовали то оружие, которое, которым пользовались ваши выдающиеся предшественники, вот как наставник формы его коллеги по, по сборной Советского Союза секретное это оружие, оно сегодня хорошо известно, вы его еще раз поймете. Это воля победы, победе, и и самоотдача. У вас получилось... Да. Мне сказали, как мои друзья, ваши, ваши наставники, организаторы спорта, что не очень-то футболисты хотели бы встречаться с такой компанией, потому что получать такой идею будет удивительно вот хоккеистов, которые наделили такого результата, это э, ситуация, э, которая ставит в определенное положение и, и, и пораждает очень высокие ожидания. И, и в общем, я, э, вас, я вас понимаю, э, но должен вам сказать, что, э, что и футбол, и хоккей – это те виды спорта, которые э, которые привлекают больше внимания э, любителей спорта в, в России. Это по-настоящему для такого преувеличения а спорта. И футбол нас очень любит. И вас очень любит. Мы знаем, что вы э, что вы настоящие э, э, Собственно говоря, почему так любят хоккей и футбол? Потому что, да, потому что это не только зрелищный спорт, а потому что наши э, спортсмены и хоккеисты и футболисты э, проявляют те качества, о которых я говорил, применяют в хоккее. Прежде всего были иные качества. Да, и, э, и футболисты часто показывали своим болельщикам, что э, у них э, такой цифры характер, который позволяет им не познавать ни перед кем. У наших спортсменов в любом виде спорта, в том числе и у футболистов, нет авторитетов, перед которыми у наших спортсменов дрожали по Никогда такого сильно. И я позволю себе говорить от тех, кто любит футбол. Мы ждем, чтобы у вас чтобы у меньше было меньше трапучной долларов и побольше было забит в ванну чужие ворота. Но больше мы ждем от вас, расстояние мужской директора, самообощающее и, и, и, и мужское. Мы, мы ждем от вас красивый, э, красивого футбола. И, увидеть, что подавляющее, большинство болельщиков будет, будет оценивать, даваться уступление именно по этим критериям. Повторяю, ожидая, конечно, ожидая, конечно результат. Очень надеемся на результат. Я хочу пожелать вам прозвольную удачи, потому что в спорте это очень важно представляют себе какая огромная нагрузка вяжет на ваши плечи и моральная и физическая. Это могут представить э, себе более или менее только люди, которые хоть немножко занимаются культурным спортом. А, По своих э, Потому что большинство больничных, все-таки одежды равнодушных спортов, так спортовая, что большинство людей так или иначе начали к спортивным сорянам. Поэтому те, кто вас любит, и те, кто вас надеются, знают, как он будет тяжелым. Но мы верим в вас и желаем вам удачи.